Скажи, сколько тебе лет и что тебе запомнилось на нашем курсе? Меня зовут Алиса, мне 7 лет с половиной. Сейчас ты сидишь печально, я правильно понимаю, на первом занятии ты запомнила две цифры, а сегодня ты ошиблась и запомнила шесть цифр, увеличив в три раза тебя это сильно расстроилось, потому что девочка ты очень амбициозная, у тебя задачи очень большие, ты хотел, конечно, запомнить сорок цифр, но у тебя не получилось, да, поэтому ты расстроена? Но не расстраивайся, у тебя все еще впереди. Сегодня ты показала результат в три раза лучше, чем это было на первом занятии. Этот результат тоже неплохой. А твой настоящий результат, он чуть дальше. Ты же будешь дальше продолжать заниматься. А еще, возможно, мы с тобой не последний раз видимся. Ты продолжишь обучение у нас и достигнешь того, что хотела. Давай сейчас не будем грустить. Вспомни, вот месяц прошедший все-таки были не только же грустные моменты. да? Что тебе вообще запомнилось на нашем занятии? читали мы по компьютеру работали угу. там быстро таблички быстро надо читать там угу. вот. тебе на самих занятиях нравилось заниматься да. какие-нибудь изменения увидела за этот месяц в себе что-то поменялось в твоих умениях а что именно? Мне учительница по музыке сказала, что я очень хорошо стала читать. По музыке? А каким образом она это заметила? Ну, просто мы учили песню, и я ее не знала, и поэтому она дала текст, а я быстро прочитала. Ага, отлично, понятно. Что-нибудь скажешь о нашем вот, педагоге, о тренере? Таклок очень хороший. Мне он нравится. Он мне всегда помогал. Александр, ну ты главное дома занимайся дальше, и тогда твой результат вот скажем, днем увеличится. Тогда у тебя не дали не только по плаванию, да? Но и по скорочтению. Спасибо да. тебе.